Не проснешь. Прекрасно бумажное утро. Ой, как интересно! Давай, поехали! Зажигай! А -а -а! Берегись! Бежим! Злодею пора преподать урок! Роботы, вперёд! Тём, Робот! встали! Держитесь, друзья! <мес> <totally illegal>. <мес> Меньше слов! <мес> Это догоним скоро. Хватайте их и будем есть. Окей, я официально в шоке.